Печаль осталась, в глазах твоих, Благую любовь. И со мной весной однажды Пару встречалась, Покой забыл, и жизнь вернулась вновь. Зажгут нить, но не боится И счастье хочет очень жить Лишь сердце я убил, И огонь. Хочется, повык Повы. Повы. Скажи, зачем так долго Скажи, зачем же ждать Меня, не зная толком Любимым называть Прости, я был нескромен Но без тебя повсюду ночь Табуия, кагета моли, моя ты от до тебя достать рукой, но ну, я такой зло. Ведь э я, -э -э, что любви тобой, слабыйся, зачем проснусь? В печаль в, души, в мозгу, и сердце сразу И, и закипела Скажи я зачем тогда, скажи. Зачем ждать меня, не зная током, любимым называть? Прости, прости, я был нескромен, но без себя всю ночь, какой я конкретно болен, а не могу. и